Добрый день, уважаемые подписчики! Мы снова с вами на нашем проекте «Хороший дом» в станице Гастагаевской Анапского района. И сегодня мы делаем благоустройство. А у нас сегодня с вами много работы. Нам нужно поставить Евролос Био-5 и обустроить скважину, установив кессон-единичку. Помимо этого мы прокладываем дренаж перед участком. И копаем под фасадный забор. Следите за нами, будет интересно. Работы много. Мы сейчас произвели съемку нивелиром. Сняли отметки, которые нам необходимы. Записали их, чтобы не забыть. И начали производство земляных работ. Проложили траншею для воды, для кабеля. Также дали отметки по глубине копания. Обустраиваем скважину. Подготавливаем котлован для кессона. Залог правильной работы станции, правильной ее эксплуатации, долгой ее эксплуатации и правильная установка чтобы установить ее самостоятельно по инструкции нет ничего сложного есть несколько контрольных точек евролос это производитель который не держит никаких секретов не делает никаких тайн и предоставляет абсолютно всю информацию в том числе и монтажные схемы на каждую модель есть монтажная схема где есть Устройство котлована, описание устройства котлована, линейные размеры, порядок действий и даже есть расход песка и воды. После устройства котлована необходимо выполнить песчаную подготовку. Песчаная подготовка также выполняется по уровню. 15 сантиметров песка мы выравниваем с помощью уровня. Хотелось бы немножко рассказать об устройстве станции Евролос серии Био, в данном случае Евролос Био-5. В 2022 году производитель в своем модельном ряду сделал небольшое новшество, которое очень нам помогает как монтажникам. Здесь стоит розеточка, добавлена верхняя крышечка, здесь разматывается провод лишний от насоса, не приходится больше резать вилку. Прямое подключение в розетку. Спасибо Евролос за это. Не режем вилку. Насос не, не снимается с гарантии. Остается на гарантии. Дальше, когда мы сняли эту крышечку, мы видим блок биозагрузки. с. Ну, мы его называем грибочком. Через этот грибочек идет орошение блока биозагрузки. И... Лишнее стекает через отверстие обратно в станцию. В таком красивом пакетике у нас находится паспорт на станцию, электромеханический таймер, муфта для подключения и бактерии для запуска. Здесь же у нас находится... Насос, насос на 350 ватт, работает четверть часа. В принципе надежные насосы. В блоке биозагрузки у нас находятся сеточки. Сейчас открою, вам покажу, как они выглядят. Такие штучки, они потом разбрасываются в хаотичном порядке и на них живут бактерии. Дальше хотелось бы обратить внимание на устройство самого блока биозагрузки здесь у нас есть отверстия которые позволяют стекать лишней воде после обработки обратно в камеры здесь самое важное самое важное не перепутать чтобы стекала туда куда нужно Значит, здесь у нас есть своего рода направляющая и, соответственно, есть вырез самой станции. Дальше нас ждут три камеры уже непосредственно в самой емкости. При установке станции очистки, не только Евролоса, а вообще любой станции очистки, важно не перепутать направление стока, потому что такие случаи бывают. Значит, здесь у нас вход одна камера которая занимает практически половину емкости это приемная камера она соединяется 110 выводом со второй камерой и вторая камера имеет соединение вот там 110 также в самом верху это уже третья камера которая на выход Четвертая это блок биозагрузки здесь тоже у нас нововведение введение 2022 -го года есть ультрафиолетовое обеззараживание патент на него получил евролос и ставит вот такой тройник для установки блока УФ обеззараживания соответственно можно не приобретать сразу блок, который стоит, если я не ошибаюсь, 36 тысяч. Да, можно установить станцию, а потом уже докупив блок, установить ее в эту станцию. Вот эта палка, то есть труба, предназначена для подсоединения через муфту, которую мы уже видели, дренажного насоса. Для того, чтобы выставить станцию по уровню, у нас песок на дне котлована не утрамбованный и станция под своим весом может стать немножко криво. Мы сначала обсыпаем ее немножко песком и начинаем проливать. А потом вот такими нехитрыми движениями начинаем ее приподнимать в ту сторону, которая нам нужна. Соответственно здесь у нас уже по уровню, а там мы сейчас приподнимем. Когда мы зафиксировали станцию в проектном положении, мы начинаем наполнять ее водой с одновременной проливкой песка для уплотнения, для равномерной установки. В этом деле важно не торопиться. Три камеры в емкости дают возможность немножко подправить водой и отрегулировать давление станции на грунт. Соответственно, для более точной установки по уровню. У нас рука набита, получается быстрее. Если кто-то делает первый раз, то не стоит торопиться. Лучше немножко на этом времени потерять и получить долгие годы эксплуатации. Мы на завершающей ста стадии установки евролоса. Сейчас прокапываем траншею, чтобы соединить дренажную траншею и выход из станции. Там поставим поворотный колодец, кинет он называется. Вот. А здесь уже до кессона сделали траншею. И чтобы не тянуть электричество в дом от станции очистки, мы сделаем соединение в кессоне. Также под землей, никаких проводов наверху, все красиво, эстетично и практично. У нас все камеры полные, вода из выходного отверстия выходит, и это значит, что наша станция набралась, и самое время перейти к ее обратной сборке. У нас есть насос, у нас есть труба, есть муфта для соединения. А если вы хотите видеть продукцию компании «Евролос» у себя на участке, заходите к нам в интернет-магазин по адресу shop.domanayugi.ru, заказывайте, покупайте. Мы организуем доставку и организуем установку. Компания «Дома на юге» — официальный дилер компании «Евролос».